Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Американский линкор 9 уровня. Айова. Карта. Северное сияние. Игрок. Попытайся это как-нибудь прочитать. Горинец. Уже был произведен первый залп. Неудачно ни один снаряд в цель не попал. Теперь попытка поразить Александра Невского. Дистанция тоже. Достаточно большая. Есть попадание на 5805. Ну, когда стреляешь на такие большие дистанции, да, здесь не только. <связать> ну, конечно, в первую очередь зависит и твоя меткость, там правильно рассчитать упреждения и так далее и тому подобное. Но, да, чем дальше мы стреляем, тем больше получается разброс у орудий и меньше снарядов в цель попадает. Поэтому с 20 километров. Не часто удается выбивать какие-то большие цифры. Но вот есть одна цитаделька, 13 с половиной тысяч, уже посерьезней. Союзники, сфокусировать огонь на цели. В такой ситуации увидел эсминец, сразу переключайся на эсминец. По-хорошему, да, для линкора все-таки эти классы кораблей представляют наибольшую опасность. Ну, в принципе, Айова... Дает зал. Z 23 Есть попадание на 4000. Два сквозняка, причем один снаряд с пробитием. И тут понеслось. Стреляющие дымы. Сразу два крейсера там стоят. Эдинбург и Сиэтл, если на карте посмотреть. Хорошо, когда в такой ситуации есть возможность отсветиться. Вот. Айова пропадает из-за света, но тут летит авианосец, ну, точнее, самолеты с авианосца. Ну, а там, походу, уже прострелы сейчас не будет, Айова из-под огня ушел. вверх корректировщик. ну Тут, по-моему, и так дальности хватало. Не знаю, зачем корректировщик Айова поднимает. Ну ладно, это его личное дело. Захотелось. Отправил. Можно сейчас был по авианосцу дать. Он на месте стоит, да, так Потому что по авианосцу всегда хочется пострелять. Я не скажу, что этот, ну, для меня класс прям там сильно токсичен, но бывает бои, когда вот Прям вот прилипнет к тебе и все. Просто не надо в одиночестве оставаться на фланге. А, когда-то один-а для авианосца становишься, особенно на линкоре, легкой закуской. Никаких ремок и авариек не хватит. Ну, пока что на Айову авианосец не обращает никакого внимания там. На данный момент атакует Липанта. Как-то пока неохотно урон идет. Заканчивается. Ну, не заканчивается, но скоро будет заканчиваться. Пятая минута. 31 тысячу нанесенную. Ну, как-то пока Айова от, от дистанции отыгрывает. Залп по трассерам. Другого варианта нету. Есть попадание! Тридцаточка, две цитадели, сокрушительный удар. Эдинбург отправляется в порт. Недолгая вот такая вот была история. Тем самым Айова сравнял счет 1-1. Сейчас еще, мне кажется, Сиэтл может повторить ту же участь. Дистанция, ну, в принципе, неплохая, да, там 15 почти 16 километров. Но ну, нет, вот казалось бы, да, идет бортом, ну, может он довернул, когда ушел из засвета, ну так оно и есть, если посмотреть, видно, что он направо ушел. Один единственный рикошет. Мне кажется, такой калибр, попадая в такую броню, <laughs> не, не может срикошетить. Там в любом случае будут какие-то повреждения. Какая там броня у Сиэтла по сравнению с... <laughs> твоей, во сколько, 406 миллиметров? Ну да, 406 миллиметров. Издали по Кливленду. И ни один снаряд не попадает в цель. Все перелетели. Идет седьмая минута боя. Счет по-прежнему 1-1. Насколько в танках? Турбо бои. В кораблях, конечно, тоже есть турбо-бои, но в том понимании, как в танках они здесь проходят ну, подольше. Но все равно такая это, это то же самое, что в танках на пятой минуте будет ноль-ноль. Есть еще минус один союзник. Ну что, Айова решил захватить точку С. Я сейчас на мини-карту посмотрел Что там творится с правой стороны Там сразу три линкора за островами Что вы там делаете? Не знаю, я категорически не рекомендую На этой карте туда лезть Просто зачастую получается Выпадаешь из боя да, И вот так сейчас спокойно Айова может себе позволить Зайти и захватить точку С Потому что по центру никого не осталось Счет 3-1 В пользу противника Сейчас, по-моему, Сиэтл, ну, видит, идет, Айова, беги, беги, Сиэтл. Нет, он там что-то задом еще откатывается. Огонь на Невский. Огонь Не, ну, на Невском, конечно, с бронебойками сподручно играть, но никогда ты стреляешь по линкору с дистанцией 20 километров. Тут все таки фугас будет лучше, мне кажется. Да, надо правильный момент выбирать Когда какими снарядами Пользоваться слева по борту. А корпус... взлет Да, стоило вот так Доворачивать в остров, чтобы сейчас Застрять А, я только хотел сказать есть Уничтоженный противник Второй как нет, да, там три сквозняка И кто-то из союзников его добирает Нужна помощь. Нефиг в острова врезаться. Сейчас вообще не надо было на точку С, вот по крайней мере вот сюда вот лезть, там и так вон справа. Ну, три, уже два вражеских линкора идут. По крайней мере было бы по кому подстрелять и по очкам не критично. Наоборот, команда даже впереди. Две точки контролируются. Можно было не рисковать вот сюда вот не, не, не выжиться, не лезть. Ну вот так, пожалуйста, вот. Пошарный Про что я говорил. Был. Айова остался в одиночестве. Авианосец теперь не слезет, пока не уничтожит. Это же такая зараза. Авианосцу всегда выгодно атаковать одиночную цель. Меньше самолетов теряешь. Неполадки устранены. Нужна помощь с ПБО! Нет попадания. Вот, теперь летят торпеда на ласте. решил налево пойти. че не пойму, что там авианосец сделал? У него тут хорошая была возможность, спокойно с борта заходи, атакуй, тем более Ёва не на полном ходу. Нет, он что то там круги пошел нарезать. Хорошему так одиночный линкор авианосцы уничтожить Никакого труда не составляет Главное атаковать быстро и без перерыва Особенно когда аварийка на КД Ладно, там Затопы прокуют не так часто От авиационных торпед, там наверное шанс Конечно не такой, как у корабельных Но блин Бомбардировщики, тебе на что? Хотя не знаю, да нет, у Имельмана По-моему фугасные Фугасные топ-мачтовые Бомбардировщики если нормально атаковать, там, в принципе... Ну, тут он и пожар прокает, но сейчас откатится аварийка. Вот, да, и сразу же авианосец. Следом, он сейчас закончил атаку. Поднимай бобров и быстрее. Потому что, да, авианосец, ну, видит, что аварийка использована. И через несколько секунд, если причинить, да, там, пожар какой-то, то, то все будет противник... Долг-долг горит. Светл, да что ж ты делаешь? Сетл прям хочется закончить этот бой. Устал. Он тут немного перекидывает. Там в надстройки попадают снаряды. Здесь Айовы Светл прощает, но тайму, тому не имется он... Надо из-за света уходить ну, Что-то опять Айова, по-моему, высоковато берет Но тут как как уже полетит, да? Есть цитаделька, все-таки попала И то, наверное, благодаря тому, что Может, там немного довернул на Сиэтле Налево как раз То, что лишнего взял Айова Ну, получается, не лишнего, да? Противники, он гоняется за эсминцами У краев карты Зачем, спрашивается да, Не надо вот так никогда за противником Уходить в край карты Когда точки контролируются не твоей командой Да, когда тебя утягивает В край карты, он спокойно уходит У него очки капают Он не, не, не переживает о том, что по очкам Может проиграть, тем более, да, когда преимущество Не в вашу пользу Нефиг идти туда в угол надо вести борьбу за точки. Неудачный залп по Ямато. Один сквозняк, один рикошет. Хотя так хорошо Ямато здесь идет бортом. Двина... Дистанция 12,5 километров. Че он Ай притормаживает А Ямато вообще в другую сторону смотрит. Давай, полный вперед. Ну... О, -о другое <связанное> дело. 4 цитадельки, 40 с лишним нанесенного урона. Ямато даже не подозревал, наверное. Хотя после первого залпа уже надо было насторожиться. Хотя там хорошему куда ему борт прятать, да? Там он союзный ямато еще. Достаточно напряженная борьба, по-хорошему. Счет 5-4. По две точки команда контролирует. Ну, по очкам, да, здесь преимущество у команды большое, но это тоже, да. Сейчас 1-2 корабля уничтожить, точку захватить и все. Так что, по-хорошему, еще рано расслабляться, еще не, не победа. ой вы закончились. Ремонтные команды двадцать две прочности. Такая зеркальная цифра. Точнее, число. Ну что, теперь на Йове идти только в надежде, что Невский пойдет тоже куда-то в эту сторону и будет с кем повоевать. До конца боя пять минут. пять минут 20 секунд. Не дайте им точку. Вот то там точку С захватывает. Зетк, наверное, кто же еще? Больше некому. Все остальные должны были светиться. Ну, даже если точку отберут, это пока что не критично, потому что преимущество по очкам позволяет. Немного расслабиться. А он и Невский. Тоже заходит на точку С. Нет пока возможности для залпа. Ну, З23 там вообще осталось. Сейчас его здесь айовы и подловят. Прям хорошая возможность. Поднимает за каким-то лядом корректировщик. Зачем он тебе нужен? Остров тут все равно не перекинут. А он и так сюда идет тепленький. Оп. Готов, еще и по Невскому Но тут немного поспешил Он как раз дал залп И Невский остановился, врезавшись в остров Что-то Невский как-то неудачно Сейчас, по-моему, это Точка В его приключениях Есть цитаделька И... Ну, тут даже цитаделька не нужна Зарабатывает игрок Кракена. Пятый уничтоженный Тобиш. Тут еще и авианосец где-то, возможно, неподалеку. А вот сейчас бы как раз корректировщик позволил бы по по вражеской, пострелять. Но нет, он уже на КД. А КД у него такое большое, что оно закончится уже после окончания боя. Точнее, оно не успеет откатиться. Просто закончится бой. А вот он, голубчик, здесь крадется. Сколько он аёву мурыжил, да? Какая сладкая месть, когда есть возможность вот так пострелять по авианосцу. Слишком он медленно идет. а Айова промахивается. Ну тут, по-моему, уже особо не успеешь поиграть. Сейчас Айову вражескую доберут. И все. И там уже по очкам останется чуть-чуть совсем. Еще он точку Б там союзники захватывает. Еще один зал по авианосцу. Мм.